Коллектив, всем привет! Сегодня у нас окраска. Многослойный переход. Почему многослойный? Здесь надо подгрунтовать макарячком в переход, потому что до ребра под спойлер. А краска и лакировка. То есть три перехода. Это полняк, полняк, полняк, неинтересно. Спойлер и это черным будет отдельно. Поэтому такое. Самое интересное, у нас работа заключается вот здесь. Там в проеме там резинка вставляется в пас, поэтому ничего не выклеиваем. Дуем прям сколько зайдет. Чем больше зайдет, тем лучше. Потом переходик здесь делаю под парашютик тонкий. Тут без вариантов уже ничего не остается. А пороги будут заново черным переделываться, поэтому это уже на потом оставляем все обезжирено несколько раз обезжирена а вот эта полка под бумагой, на пленкой не заклеена чтобы когда мы расклеимся под переходной растворитель там все было чисто и самое главное, чтобы оттуда мусор никакой не сыпался, это очень важно липкой салфеткой все протираем неоднократно, обдуваем и сейчас будем заклеиваться клеится в ребро скотча, то есть вот вот так вот нельзя, будет видно можно приклеить поролоновый валик, но у меня нету плоского, хорошего поролонового валика. Кьюрифиниш, который есть, у меня остался маленький кусок, тоже не хватит. Поэтому обычный, как бы в перчатках неудобно. Делаем заворотики. Много видосов на ютубе. YouTube... Криво пошел. Много видосов на ютубе на эту тему есть. Поэтому я тут распыляться на это не буду. Без перчаток удобнее это делать. Заворачиваем скотч. Виталька Автокар по-своему это делает. Я об коленку научился. Мне так проще. Такой делаем миллиметра 3-4. Сильно в упор. Его можно сделать вообще, там будет завернут миллиметр. Сильно в упор делать не надо. Тут нужно оставить хлястик, чтобы он телепался. И у нас туда, ну, так сказать, попадал и не попадал одновременно лак. То есть скотч делает неполное прилегание к старому лакокрасочному, давая возможность свежему лаку под вот этот вот хвостик как бы попадать, но тем не менее не оставлять никакой жесткой жесткой жесткой прямо линии есть и еще один такой же лопух приклею чтобы у меня краска прямо на это ребро не попадала потому что тут близко красить я просто его ниже свешу оно будет останавливаться где-то доходя до низа кстати недавно канал с Прибалтики он показал короче он показал недавно видео на Insigni по-моему он что-то делал у него под три вроде или два или три валика он клеил он четненько вообще красиво объяснил что зачем и там гораздо сложнее само ребро было для перехода посмотрите у него реально человек прям постарался объяснил Здесь у меня попроще ребрышка, поэтому тут и вариант попроще. Все, этого достаточно у меня прям под самый-самый, вот туда, под верх. Даже если что-то и как-то попадет, оно не сможет проникнуть под ту часть, где у меня уже будет переход по самому лаку идти. Все, то же самое сейчас делаем с другой стороны. А тут э, как бы смысл тот же, но тройной. Объясню, почему тройной. По лаку у меня переход будет вот здесь, потому что спойлер тут с загибчиком. Мне нужно закончить там, где спойлер заканчивается. По лаку вот здесь будет заканчиваться переход. По базе над ребром этим, а по грунту еще надо ниже сделать. То есть процедура абсолютно та же. Только тут надо длиннее сразу закатывать. что такое вообще в маленькие тяги ты смотри что-то у меня сегодня херово валики эти клеится бляха когда хочешь пошире сука, получается узкий когда надо поуже <свы> получается широкий И вообще есть специальные машинки для закатки вот так вот скотч на нее одевается э, скотч и он ее накатывает так у меня такой машинки нет я видел как она выглядит но к сожалению тут я в принципе могу как бы и не клеить этот скотч потому что это все закроет спойлер но дабы не получать жесточайший линии на переходе все-таки вот так вот сделаем раз заклеиваем сразу дырочку два теперь под базу примерно такой же ширины плюс-минус Давайте сразу и под грунт уже накатаем. Накатать этой фигни можно заранее, потом смотать обратно типа в валик его и использовать так это у меня будет под отдайся под базу фигня И под грунт. Под грунт с капюшоном. Прям совсем с капюшоном, чтобы оставить себе хоть какой-то зазорчик на краску. И вот как раз сейчас в тему этой всей темы обсуждаем. Обсужу с вами такой момент, вот, когда клиент говорит, да что тут до да ребрышка покрасить багажник. Как бы, ну, многие кто говорят, да тут, ну блин, это же половина элемента. Ну окей, чувак, половина элемента, <laughs> это если захерачить его под скотч в тупую. Не выклеивается вот это, не ни переходики, ничего этого не делать. Он просто под скотч захреначил, снял и отдал. Тогда да, это половина элемента, но с такими выкликами. Потом перетирочками все это под полировочку полировочкой и всем остальным. Поэтому, когда у меня спрашивают, вот, вот так вот сделать, сколько будет стоить? Я говорю, багажник целиком сделать будет стоить столько же, сколько вот эту половину, грубо говоря. Ну, если делать по-нормальному. Как-то так. Так, здесь мы сейчас отгрунтуемся. В любом случае я буду еще подтирать, поэтому не исключено, что скотч под базу я еще переклею. Процедура по стандарту. Кислотная салфеточка. Так, смотрим, где мы тут. На что ты так завернулся, а у меня друг не дела. Подтираю там, где буду. Тут я буду как с баллончика его. Вот. Чик-чик-чик тоненько, чисто по протирам. Потом подотру. Не хочу всю крышку грунтовать целиком. Смысла в этом нет. По поводу, кто спрашивает, вот если там протир, а вокруг уже грунт или еще что-то, тирануть, ничего страшного не будет. Только подождите, пока он подсохнет. Ну, тут понятно, тут целиком. Сейчас оптимальнейшая температура. 21 градус. Красотища. На улице... <свят> В середине лета осень началась. Салфеточку, если она еще живая, а она еще живая. Убираем какой-нибудь пакет герметичный, зиппер. И все. Грунт по пластику. То есть пока у меня тут будет все мешлоечки идти. Можно будет протерщики пройти, пропылить все. И потом навалить на эти детали мокрячок. замечание важное по поводу пленки мы так смело клеимся на капоты крыши, еще что-то когда пленка нормальная, не пропускает через себя растворитель если брать дешманскую пакетную пленку вот так вот полили и у вас потом вот такие контуры непонятно чего будет на капоте и вам придется это дело все полировать подождали 10 минут у нас тут все подсохло личок можно было бы и полностью грунтануть. Угу. Так, у нас сушка прошла, надо вот это все, что пропленное, подтереть. Снимаем один валик, посмотрим, может мы, ну этот валик, кусок скотча, может мы второе не будем переклеивать, тот, который под базу. Видно, как красиво распыл, жесткой линии нету. Пробегаем, срезаем припыл. Сейчас я гляну. Не, наверное, надо переклеить все-таки потому что он и к нему коснулся, к этому валику. Сейчас срезаем припыл здесь. Сильно что-то перетирать, когда вот такие идут э -э, локальные подпылы, смысла нету. Можете только хуже сделать в плане дырок опять набить. Слой-то тут очень тонкий, тут микрон 10, если есть, в районе самого протира до металла. Тут больше задача то, что рядом э -э, не мокрая упала, вот это все поубирать. отлично теперь обдуваемся липкой салфеткой обтираемся это пока откладываем и переклеим точно так же как я изначально делал переклеим валик Опять я его валиком назвал скотч для перехода по базе себе Покажу еще здесь. Колодовский PPS. -ки. Она заряжена, Проверено, чтобы фильтр был защелкнут. Проверено, чтобы вот этот клапан свистел. Я в инстаграме показывал. Нажимаем на курок. Слышим бульбение. Переворачиваем. Все. Заряжено, готово. Отсюда капать точно ничего не будет. Так, здесь выклеились. Давайте начнем отсюда Сначала закручу факел почти в точку Подачу сделаю на один оборот И полторы Небольшой такой факел Чтобы вот здесь в кармашек не покрасили Заодно торец хорошо сразу прокрашиваю Сюда, вовнутрь И здесь красим сверху от э, линии скотча То есть не под скотч, а сверху Вот все. Так, тут у нас все открашено, снимаем один скотч. Все четко. Полка, полка осталась по заводу. У меня под внутреннее ребрышко мой мой переход. Здесь плюс минус то же самое. Ну тут спойлер, тут все попроще. И тут тоже та фигня. Так, тут первый слуака наброшен везде. Перемещаемся тудой, тудой сюдой. Пока что не делаем ничего. Ничего не снимаем, никуда не пшикаем. Ждем минут 7. И наваливаем второй слой. Знаете, как багажник курит из отверстий. Красиво. Продолжаем. LPH80 миник, Дюза 1 и 2. Здесь переходной растворитель. Снимаем скотч. Делаем пару пшиков в сторону. Смотрим, какой нам нужен факел. Сколько подачи. Дать. Давление больше двух тут не нужно. А, извиняюсь. Чуть не тупанул. Я же специально клеил бумагу для того, чтобы снять время. Еще есть межслойка на отлип у этого лака длительная. Этот слой будет открытым минут 10 точно. Снимаем все вот эти наши скотчи. Просто если сейчас попшикать переходным растворителем он сделает по вот этой бумаге некрасивую линию которую потом надо будет дополнительно подполировывать смысла в этом нет никакого поэтому поэтому я говорю что тут должно быть все хорошо почищено на этой плоскости чтобы сейчас у меня оттуда не вываливался мусор и примерно вот так это выглядит. Эх ты! Тут тоже на всякий случай, хоть тут и спойлер, но... размою потому что уголки у спойлера так или иначе выступают чуть-чуть точнее не выступают они а доходят чтобы можно было пильнуть Надо играть потому что есть шанс создания потека включаем сушку да и по сути все ждем пока высохнет хорошо собираем машину чем дольше посохнет переход в принципе тем лучше понятно что там на полгода оставлять не надо ну и потом его можно если что сполировать достаточно либо э -э, инфракрасной сушки минут на 20 либо температурные сушки минут на 40 либо естественные сушки ну хотя бы 2 дня и тогда беспроблемно полируется все ну что, продолжим выгнали меня с, с бокса потому что там пыльно, шумно грязно сейчас надо полирнуть переходы переходы получились просто персик есть чуть-чуть поэтому, что у нас имеется в нашей сидушечке нам нужен как обычно Телеблок, на котором наклеены 1200 и 800 Здесь 1500 и вот это все-таки 2000 зеленая бафлик Потому что там много мнений, 2500 Нет, общался именно упаковок с ребятами, это 2000 говорит Никаких не 2500 Что мы сейчас сделаем Сорт тут не крупный, тут какие-то Микро-микро что-то Поэтому я 1200 Вот так тирану, просто себе показать где они Чтобы я не пропустил их когда буду тереть полторашкой. Зачастую в районе именно перехода, когда расклеиваешься, что я говорил э, в момент заклейки, что хорошо должно быть чисто, обезжиренно, вымыто. Потому что с этой зоны сыпется мусор, когда начинаешь работать. И он мелкий. Он вот именно вот этот подпленочный мелкий сор. Он убирается легко, но он такой некрасивый. Противный, некрасивый, так, и вот так. Камера, наверное, вам и не покажу этот сорт. Я просто покажу вот количество перетертого. Они очень мелкие. И вот даже на глаз так особо не бросается, не видно. То есть если машина выгнать на солнце, этого не будет видно. <coughs> Этим, кстати, многие пользуются, когда сдают машины на улице. Потому что под лампой всегда можно найти что-нибудь. Вот прям. Загоните машины под прямые лампы и даже на вроде бы идеальном открасе можно столько всего найти. Вы просто прозреете. Именно под прямые лампы. Не под обычные вот эти вот э, как они, как туманки, которые светодиодные. Тем более под лампы накаливания старого образца. Под них видно только цвет. А вот все дефекты только на прямую лампу. Ну, либо какая-то прямая линия. Вот я относительно воротины себе смотрю, ловлю прямую линию, на ней Выискиваю Чего где Полторушкой Просто пробегаю а Размотовываю дальше Рисачок С нее надо периодически снимать Потому что она настолько тонко снимает Что сама на себя налепливает Лак, причем не важно Это может быть как заводской лак Он тоже будет залипать подлипать. Так и ремонтно. То есть это не в высохшем не в лаке проблема, а в том, что просто так наждак работает. Но она трет идеально. Она не царапает. Она гладко все снимает. Теперь по самому переходу. Я тут пройдусь у меня с краешку под скотч чуть-чуть. Лачок попал больше, чем мне хотелось. То есть я снимаю именно лачок с заводского лака. Его видно, как он снимается Видите, вот этот контур То есть вот тут уже пошел переход А тут на старом красочном лежит маё лакокрасочное То есть это надо стереть Машинкой просто стереть это опаснее Там не видно матовой зоны И можно протереть дырбочку Все, дальше его нету Берем двушечку И делаем вот так И по самой зоне Ребра перехода Точно так же делаем все, больше на переходе делать ничего не нужно потому что он хорошо очень получается без каких-либо подвохов здесь двушка размотовываем пошире, не стесняемся задача сбить риску если видно что-то из недотертого, еще раз проходим а этот наждак не убивает шагрень, но ее вообще никак не меняет. То есть вот шагрень как есть, у нее так и обрисует. А этот шаж... наждак не пилит мусор. То есть если сарина есть и вы пытаетесь им запилить, нет. Она не подрежет. Уже даже вот это хреново подрезает сарину. Ну если какое-то совсем мельчайшее, да, оно ее возьмет. Но если что-то крупное, вы ей горб сделаете из сарины. Она не будет такой острой, ярко выражена, но это будет как бугор. Как будто сарина под лаком закрашена. То есть режет только на таликате на жесткой поверхности крупный наждак. Крупный это 800-1200, это более-менее крупный. Ну, 1200 уже даже не так режет, сколько просто дочищает. Все, у нас здесь готово под полировочку. Так вот еще, встал, отошел, поменял угол обзора, нашел. Вот здесь она очень маленькая, чисто полторашечка. тут, и тут я в кратерок или не в краттере нет кратера тут вроде не было но ну, такое ощущение что я что-то туда капну и все подполировываем и дальше полировка у нас пойдет картек трехтысячный тоненькую такую полосочку кидаю я сразу буду полировать все что тут есть но постепенно Дальше. Машинка. 15 мм. Орбита. Эксцентрик. Круг. 135-й звизор. Белый мех. Здесь у меня воздуха с собой нет, чтобы торнадором продувать. Поэтому беру грубую щетку. Такую грубенькую. Ну, сейчас круг чистый. блять, А вот не чистый. Чтобы можно было круг вот так вот очищать. Если нет воздуха рядом, либо же нет возможности пылить, всякое бывает. Щеточкой пасту можно будет всю повыгонять. Это чуть дольше и сложнее, но если альтернативы нет, то так. Поехали. Я разношу пасту кругом. Ну, мне так удобнее. Иначе на круге вообще точечно залипает и не работает. Так оно хоть как-то по кругу распределено, ну, более-менее раскидано. И будет, по моему опыту, будет чуть лучше работать, нежели когда мы потыкали исключительно на круг. Паста начинает подсыхать и на детали, и на кругу, и она, в принципе, перестает работать. Можно, конечно, ее лозить дальше до сухого, абсолютно сухого, но толку вот этого уже не будет ну, по сути никакого. Лучше вытереть это все, посмотреть. Я сейчас возьму специальную жидкость, покажу. Посмотреть, что получилось, и решать, продолжаем дальше. Ну, Еще раз накидываем пасту, либо же хватит этим кругом работать. Есть вот такая вот штуковина, 49 номер, у автомэджик, лубрикант. Он служит для смывки остатков полироля, не просто ее вытереть, а именно вымыть. То есть, если где-то в риске есть недополировка, и там пасты сейчас находится, просто вытираем, мы это сразу не увидим. Мы это увидим только после того, как вымым. Вымыть это либо химией, либо физически. Несколько раз протрем Но так гораздо быстрее Это паста и охлаждает Если, допустим, мы полировка нагрели элемент да, Сразу тереть его нельзя ну, Просто нельзя, вы посарапаете лак. А попшикали это штуковиной Влага охладила Побыстрее И вот я сейчас там в углу не дополировал Потому что я туда тупо пасты не положил И сейчас покажу, что там это дело видно И вот еще я сейчас вижу Где я не дополировал Значит, смотрим Тут поверху все красиво Нету ни рисочки, ни намека ни на что. Здесь, ну я тут почти не полировал, видно матовость. И вот здесь вряд ли вам будет видно, но четко видно, где я вот тут тер и где я вот тут тер. Все. Во всем остальном можно, конечно, коснуться, чуть-чуть еще пролететь, пробежать, тирануть соседнюю деталь. Просто чтобы она тоже чуть начала блестеть. Хотя бы вот эта верхняя часть. И по сути мы тут закончили. Точно так же я себе как индикация наношу, где мне нужно тирануть, чтобы... А, вот еще. Вот сейчас увидел. Давайте все еще раз пробежимся. То есть наношу и дотираю. Хотя, в общем, казалось, что все хорошо. Сейчас у детали градусов 50, наверное. Пшикаем. Секунд 15-20. Влага забирает тепло, испаряет наружу и можно вытирать. Еще раз посмотрим и пройдемся чуть по соседней детали. В принципе, все по полировке. Это такой укороченный вариант. Даже если это масштабно, да, вот каждую деталь сели, таким образом сделали, посмотрели. Это я сейчас говорю про первый номер. Посмотрели, все, все поубирали, соринки, какие-то косячки. Деталь уже готова, ну, на идеал. В принципе, тут не доколупаешься, тут все чисто, тут все чисто, тут убрали, переходик чистенький, все проходим. Ну, допустим, дальше по машине, чтобы там на крыльях мне еще надо подобрать ссор. Багажник сейчас еще покажу. Там кое-что возьму машинку новую. Покажу. То есть поубирали, все. Машина чистая. Берете второй номер и чисто пробегаетесь по машине. Там полчасика, вторым номером ее полирнули. Всю. И все красиво. Все готово. Сложностей в полировке никаких. Главное подобрать вот эту вот правильную связку. У меня в сидушке основной набор. Новый у Ковакса. Капелькой. Фестуловский катер. Таликарт с полторушкой. Талиблок короткий. Есть талиблок длинный, но не нужен. 800-ка. Еще один таликарт. 1200. А, извиняюсь, 1500 и такая же 1200. Также лежат еще 1200 оселекс. Это когда я делаю переходы под покраску. Подтираю. Ну и тут какие-то мокрые наждачки. Там 800, 1000, 1500. Иногда бывают нужны. А вот она и 1200. То есть это постоянный набор в моей сидушке, который нужен для полировки и создания переходов под покраску. Ну, тряпки и пшикалки, это уже на полировочном столе. Пока я красил, я даже не ожидал. Мне дали Ковакс машинку на тест. Не подарили, но дали. А, я думаю, неделька у меня есть, чтобы ее поюзать. Я ее видел, но я ей не пользовался. Но слышал много о ней хорошего. Это пневматика. Так, вроде бы там в комплекте еще что-то. Ага, ага, ого, отлично. В комплекте переходник. Это прям, прямо ну, ага, хрен там не того. Но у меня есть переходники. Сейчас накручу. Это евро разъем, точнее не евро, а китайский разъем. Он не подходит в наш евро. И также есть, о, с проставочки вообще жир. Потому что тут к ним идут свои проставки. Та, которая я вручную работаю, в принципе, может подойти. Давайте попробуем по подошве. Ну, именно по размеру, да, по петле, по крючку. А, в принципе, держится. Не будем распаковывать. Но, что вообще, давайте глянем, что идет в комплекте к машинке. Проставочки. Проставочка очень ценная вещь. Она, блин, не дешевая. Проставочка 600-800-1200. Ну, неплохой такой стартовый набор для попробовать. То есть тут аккуратно ждаки на подготовке под покраску и под переходик. Вообще чётенько. Так, запечатываем. Это мы трогать... Твою... Держит хорошо. Это мы трогать не будем. Сейчас соберем машинку и на своем наждаке откатаем, обкатаем. Так, сделай следующим образом. <зял> Взял просто редуктор, прикрутил, потому что пока найдешь этот переходник. А тут есть свой, типа, кран регулировки количества воздуха. Не давления, а именно количество. Ну, я ставлю на максимум редуктором буду делать это. У меня вот идет переход. Спойлера и закрывает. Ну просто покажу. Да и сам попробую. Аж интересно. Через мягенькую проставочку. Сама подошва на машинке жесткая. И у нее стандартный крючок по длине. А для полировки на эти наждаки используется очень мелкий крючок, чтобы даже если вот этой штуковиной попадете вы вдруг, вы не поцарапали лак. Это очень важная как бы тема. Ну да, конечно, по скорости. <связи> по скорости жир. Эта машинка, я думаю, будет интересно. Надо ее пробовать именно на подготовке. Там, где перебивается грунтец, что-то подтирать легенькое. Наждаками где-то так 400, 600, 800. Мне кажется, будет самая тема. В принципе, на полировке, да, если вы полируете много, но плоскость надо перебить. Вручную это тяжело. Этой машинкой будет, конечно, круто, быстро и удобно. Я же подтираю, вот у меня есть какие-то соринки, да. Ну, не знаю, уголком ее давить. Смысла нету, я вручную спокойно это делаю. Попробуем. Я вот знаю, сколько точно по времени она у меня будет. Попробуем в разных ее направлениях. Итак, а так, собственно, все. У меня переход готов. Давайте полирнем. Давайте полирнем. Условия максимально приближены к сараю. Полирую вообще там, где обрабатываем автомобили. охлаждаем и утираем. Еще из плюсов эксцентрика ⁇ это отсутствие прямой направленной риски. Прямую риску выполировать сложнее, чем эксцентрик. Отсюда будет быстрее сама выполировка. Но это когда надо большую площадь. Я сейчас не говорю, ух ты, ⁇ Та вообще. Персик. Персик васа. Не, гораздо быстрее, конечно, бы после машинки. Ручная я бы дольше полировал. Потому что, опять же, прямая риска. Гляньте на переход. Гляньте. А. а? Пушка. Как по мне, так пушка. Я не знаю, как вам видно. Камера ломает по-своему. Но это. Это красиво. Вот реально вот это красиво. Потому что ребро, потому что правильно сделан. И еще почему и потому что тут будет спойлер стоять вот если бы спойлера не было обязательно где-то что-то да, смотрелось бы ну знаете такое эх бы доделать а уже нельзя потому что потянется или дырку протрешь тут же будет стоять спойлер и хоть так бери отдавай как обычно не западло вот хорошо что все получилось сейчас прифигачим сюда спойлер приклеим наклейки помоем и посмотрим на готовый результат ну вот и все Готово Переходики тут с краю Видеть нереально Под спойлером все Понравилась очень мне машинка Я с той стороны дополировал Тут по багажничку я прям ей По плоскости чик-чик подтираю Гораздо быстрее идет полировка Поэтому эту машинку вы еще увидите на канале На нее будет отдельный обзор Потому что машинка реально стоящая Внимание Ну, как бы вот. Тут у нас крылья деланы стык и передний бампер с ноздрями и нижней накладки. По переходам. Из того, что хочется сказать. Старайтесь, если делаете переходы... Э, ну, допустим, вот это ребро уже в конце стрёмное для создания перехода. Но, в принципе, можно сделать и в него. Но если нет варианта какого-либо ребра рядом, старайтесь тянуть если не нужно, то на самую узкую часть стойки где-нибудь. Либо же я, допустим, в последнее время делаю так. Если я вижу, что мне аж до сюда надо делать переход по заднему крылу, а стойки остается тут метр, я залачу всю стойку целиком. Это будет надежнее, быстрее и отчасти проще. Почему быстрее? Пока вы тут замотуете себе под переход. Парашютик отклеить, выклеить, еще что-то сделать. Мотанули серым скотч брайтом, Все. Всю стойку заклеили. Там крыло, тут от стекла, тут от двери а на отворот наклеили скотч. Все. Залачили и ничего не полируйте, Никаких переходов У вас нет риска, что э, потянется Зона перехода, поплывет Дырку протрете, еще что-то сделать То есть по факту залачить всю стойку Получается быстрее, нежели сделать переход Но в этом случае, то есть под ребро Это можно спокойно делать Никакой опасности в этом нет То есть все будет в принципе нормально Потому что ребро заканчивается до самого глофора Такие вот дела все. Всем спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пишем их в комментарии. А мы тут закончили. Всем пока. Давай.